В Казанский университет прибыла делегация, которая представляет две компании, занимающиеся вопросами поиска и разработки нефтяных месторождений. Все подробности в сюжете. Делегация прибыла из Ташкента, где непосредственно находится главный офис компании. В состав делегации входят руководители компании. Планируется три дня активного взаимодействия, как ознакомление с инфраструктурой Казанского университета, так и обсуждение проектов взаимодействия и научно-технических совещаний. «Джизак Патрулиум» — это нефтяная компания, добывающая, и это центр исследований и развития в области геологии и нефтегазовых технологий GRDC. Они как раз занимаются управлением нефтяных месторождений и поиском нефтяных месторождений Республики Узбекистан. И цель — это совместные работы по освоению как раз этих нефтяных запасов с участием Казанского федерального университета и тех разработок, которые у нас сегодня делают в университете. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ -Ньюс.